Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вместе с вами приготовим по-наазиатски салат из хрустящих баклажанов. Этот салат один из моих любимых. Когда мне лень готовит, я готовлю этот салат. Он настолько простой в приготовлении. Порядка 10 минут и идеальный салат готов. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а мы начинаем. Для этого салата нам понадобится один баклажан весом порядка 400 граммов. Один такой большой помидор, тоже весом порядка 200 граммов. Один лайм, можно заменить на лимон. Картофельный крахмал, порядка 150 граммов, можно заменить на кукурузный. Для украшения нам понадобится зеленый лук и немного пинзы. Соус будет состоять на основе сладкого чили соуса, продается в любом магазине. Нам понадобится порядка 200 граммов. Устричный соус, 1 столовая ложка, тоже продается везде. И еще нам понадобится кунжутное масло, тоже одна столовая ложка. Итак, начинаем. Все мы знаем, что баклажаны очень быстро темнеют. Так что мы сперва приготовим соус, а потом уже баклажан. Берем миску. Добавляем одну столовую ложку устричного соуса. И одну столовую ложку кунжутного масла. Можно натереть еще цедру лайма, или же лимона. Еще сюда добавляем половинку сока лайма. И все хорошенько перемещаем. Все, заправка наша готова. Вот, Все очень просто. Далее берем баклажан. Баклажан я не очищаю от кожуры, но если вы хотите, то это не принципиально. Убираем у баклажана попки. Эта часть нам не понадобится. Затем пополам. Потом еще. И я буду резать произвольными треугольниками. Вот так. Перекладываем в миску. Далее добавим 1 столовую ложку и замаринуем в этом соусе в течение нескольких минут. Все хорошенько перемещаем. Далее разогреваем растительное масло до 170 градусов. Друзья мои, как понять, что масло раскалилось и готово к употреблению? Мы в профессиональном мире делаем очень просто. Добавляем крахмал или муку. В данном случае крахмал, потому что мне нужен для баклажанов. И суть заключается вот в чем. Я начинаю сыпать. Масло пенится, значит масло раскалилось. Видите? Вот. Когда мы работаем над таким фритюром, что очень важно, чтобы масло не перегрелось. Поэтому она у нас разогревалась на восьмерке. Она нагрелась, температуру набрала, Теперь мы ставим на шестерку. А теперь я крахмал буду сыпать на баклажаны и хорошенько перемещаю. И выкладываем в раскаленное масло. Друзья мои, баклажаны жарим до золотистого цвета И что самое главное, до готовности У меня на шестерки И жарим порядка от 5 до 6 минут А тем временем мы порежем томат Томат порежем так же, как и баклажан Убираем сердцевинку Порежем пополам. Вот какой он, сочный томат, посмотрите просто на это. И порежем вот такими крупными кусками. Выкладываем его в миску. Далее мелко порежем кинзу и зеленый лук. Добавляем в миску, затем вдоль порежем зеленый лук. И тоже добавим в нашу миску. Вот так. Видите, какая красота получилась у нас? Вот так. Далее, как баклажаны обжарились, складываем на салфетку. Выпяхните немного чтобы ушла вся масло Слегка солим Теперь выкладываем баклажаны в миску с томатом. Затем беру заправку, заправки много не нужно 2 столовые ложки будет достаточно И хорошенько перемешиваем Вот и все, друзья мои. Наш салат готов. Теперь перекладываем в какую-нибудь красивую посуду. Берем вот так. И, оля. Все обязательно украшаем зеленым луком. Много тоже не нужно. Немного кориандра. Лайма. И немного кунжутные семена. Вот так. Видите? И, друзья мои, добавим любые орехи. В моем случае кедровые орешки. И чуточку вот так посыпем над салатом. Текстура поменяется и салат будет более вкусным. Друзья мои, для вас... Я не люблю на камеру кушать. Я уже знаю, какой он на вкус. Но ради вас все равно попробуем. Это божественно. Это нереально вкусно. Ну что, друзья, вы сами все видите. Готовится очень быстро и, что самое главное, из самых простых и доступных ингредиентов. Так что готовьте, наслаждайтесь и радуйте ваших близких. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, обязательно поддержите мой канал лайком, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. А на этом я все. Всего вам хорошего. Пока-пока.